А, очень много просто даже иногда акварельных или гуашевых фонов мы брызгаем водой, краской. А, дети не должны бояться. Вообще вот кисти и краски, они должны уже, а, это грубо говоря, как гамма для пианиста. Да? Прежде чем сыграть произведение, у ну, тебя должны бегать пальцы. Тут то же самое, вот это все равно пассивное восприятие цвета, а какая-то работа с кистью. Вот, понимаете, как мозол кладется. Вот если я положу столько краски, что у меня потом, когда высохнет, произойдет, да? То есть это такие тренировочные процессы, ну и красивые фаны. Мы с четырех лет, я принимаю детей, и иногда даже самые маленькие детки, они рисуют даже охотнее, лучше, и у них фантазия работает очень хорошо. Поэтому я даже не делю, в принципе, ну, кроме старших детей, там уже понятно, там у нас... Немножко другие цели и задачи, там мы в академку ударяемся. А вот наше сказочное рисование плоскостное, оно, в принципе, ну, совершенно не подчиняется возрасту. Да? Тут только желание, главное желание, всегда главное желание. И талант маленького автора. А плоскостное видение, ну когда мы не уходим в трехмерный объем. Если вот вы заметите, например, иконы наши православные, да? там есть такое понятие, как обратная перспектива. Да, то есть ну, мы привыкли как дорога, она широкая, а в горизонт она выходит в одну точку. Здесь все наоборот. То есть мы рисуем стол, он будет расширяться в горизонт. Это такой декоративный прием, который позволяет предметы не выставлять по планам. Передний план, средний план, задний план, а вот как, как поднос жесткий, да, вот цветы располагают, как любой орнамент. Да, то есть это такое орнаментальное видение плоское. И здесь очень важны именно вот какие-то эффекты фактуры, фактуры, ритмы, ну и вообще общая композиция. Да? Изначально человек он, как бы, видит плоско, да, то есть, и, я уже говорила, там, народы, какие-то патриархальные да, там, цивилизации, то есть какие-нибудь аборигены африканские, они не смогут нарисовать человека там, трехмерным. Да? И у нас как бы тоже есть там, свое наследие, именно слово вылетело из головы. Ну, декоративное, прикладное декоративное, ну, народное наследие, да. мы, мы тоже там, у нас свои орнаменты, свое украшение каких-то сосудов, тканей, свои символы, и как бы это детство цивилизации. Поэтому, когда я работаю с детьми, мы должны пройти вот стадию вот детства цивилизации. Да? Более плоскостное рисование, сказочное, потому что ребенок прямо оживляется. Ему кидаешь какую нибудь там, давайте рисовать домики на дереве, а там у тебя кто будет жить, зайка или котик? И у него уже все, у него уже сказка, он уже туда вошел, в этот лист. Он уже прям вот это дерево видит, и домик у него, и оттуда зайка по лесенке спускается. А куда он пошел? А вот тут барсачок выполз. И мы стараемся вот эту нашу игрушечную вселенную, ну, я специально внедряю, да, какие-то определенные орнаменты, ритмы. Я заставляю детей, ну, не заставляю, как бы, а призываю детей украшать. Украшать. Это действительность, мы убиваем как бы всех зайцев сразу. Во-первых, ребенок развивается в игре. Ну, это нормальная педагогическая практика, да, то есть его, там, как взрослого человека дать ему фронт задач, давай мы сегодня там отработаем этот узел, ну, невозможно. А в игре, когда он открыт, как бы очень легко ему туда массовать разумного, доброго, вечного. Я тоже очень хочу, чтобы все мои дети стали гениями, мы идем в этом смысле в одном направлении, но все-таки до 10 лет я бы не трогала объемное... Изображение, и это успеется. Мозг должен созреть. Вообще эти структуры в норме созревают там, к 12 годам. Да? Человек уже готов а, к объемному восприятию действительности, к трехмерному. У него там определенные структуры а, доходят. А, но как бы, многие е спешат. <с> и в 6 лет они там тоже учат там, детей овалы, рисовать, кувшины. Я не знаю, насколько это интересно, во-первых, ребенку вот, рисовать кувшин, строить, выводить эти оси, мерить. Но это все-таки больше такая конструкторская задача, да? тоновый разбор, там, своей э, тонкости. Ну, немножко мы сушим, не рановато ли, э, ну, но с 10 лет. Если ребенок действительно способный, все-таки у всех разные отсеки мозга, у детей развиты, да, у кого-то... Кто-то больше ну, там, цвет видит, вот он прям, вот, вот как я здесь сижу, <смех> и в холодных тонах э, пытаюсь там навести гармонию, вот он будет кисточкой водить, что-то с чем-то смешивается, у него восторг, да, у него э, такое восприятие. Кто-то будет именно каллиграфией заниматься с большим удовольствием, там пересчитывать все эти точечки, черточки, у него прям вот идет. Но в норме все-таки раньше 10 я бы детей за мольберт не сажала, именно за академку. Выборание было, да? Ну да, я много видела таких людей, которых... Ну, они, уже, они с техникой знакомы, но они ничего не хотят. А нам надо сохранить именно творческое, созидательное восприятие мира. Да, чтобы ребенок видел эту вселенную даже по-своему, видел радостно и активно. Да, чтобы он вот этот мир наш, достаточно серый, такой унылый, <фе> преображал как бы с помощью своей фантазии в, в каких-то там ярких красках, вспоминая счастливое детство, когда ему давали поиграть <фе> и прессовать с удовольствием, <фе> вот.